Профессиональные видеоредакторы на iOS, вроде iMovie или CuteCat Pro стоят немалых денег. Всем привет и в этом видео расскажу о лучшем бесплатном видеоредакторе для iPhone и iPad, который обладает плюс-минус таким же функционалом, как и платные аналоги. Поехали. В каком-то плане приложение Clips от Movavi можно назвать профессиональным мобильным редактором видео на коленке. Первое, что цепляет – широкий выбор форматов, в которых пользователь может редактировать свои ролики. Далее все стандартно. Накладываем аудио, как эффекты, так и предлагаемые аудиодорожки. Был, кстати, удивлен, но есть парочка даже из панатеки YouTube. Добавляем различные штуки в виде стикеров. Не знаю, зачем надо, но окей, пусть будет. По желанию вставляем текст, меняем шрифты, красочность и все вот это вот. Про 2 апреля можно что-нибудь написать или 30 февраля... Вставляем переходы, чтобы разные части ролика получились супер гармоничными и сохраняем все это дело в себе в фотопленку. Да, приложение гипер простое, не требует особых навыков и каких-либо знаний в монтаже, но чего можно хотеть от бесплатного видеоредактора с довольно-таки внушительным функционалом на коленке. Единственным самым главным минусом является водяной значок, который можно убрать за отдельную плату. Однако этот момент, как говорится, ты решаешь для себя уже самостоятельно.